Наверное, нежнее пирога я еще не пробовала. Приятный кокосово-сливочный вкус и аромат в сочетании с нежностью теста, делает пирог рецептом номер один. Заинтересовало? Тогда смотрим рецепт. Сейчас подробно расскажу, как приготовить нежный датский кокосовый пирог. Обратите внимание на то, что мюка указана в граммах. 250 грамм – это больше, чем стакан. А жирность сливок может быть 20% и выше. Приступим. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты для пирога, для мюки воспользуйтесь весами. Если стакан 250 граммовый, то примерно полтора стакана уйдет мюки в тесто. Возьмите глубокую удобную мисочку для смешивания ингредиентов, соедините в ней йогурт с сахаром и яйцом, миксер не понадобится, все отлично смешивается венчиком. Всыпьте муку и разрыхлитель. Я кладу полную чайную ложку с небольшой горкой. С помощью венчика добейтесь однородного теста без комочков муки. Жду ваших лайков и комментариев. Возьмите форму, застелите бумагой и смажьте кулинарным жиром, маслом. Перелейте жидкое тесто. В отдельном мисочке смешайте кокосовую стружку с сахаром. Посыпьте сверху стружкой теста, отправьте пирог в горячую духовку на 30 минут, температура 180 градусов. Пирог готов, достаньте его из духовки. С помощью столовой ложки полейте горячий пирог жирными сливками, оставьте остывать, только полностью остывший пирог можно резать и подавать к столу, приятного! подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов ингредиенты йогурт кефир 200 мл, яйцо 1 штука мюка, 250 грамм разрыхлитель 1 чайная ложка сахар 200 грамм 130 грамм в тесто 70 грамм в стружку кокосовая стружка 100 грамм сливки 200 мл, 20 и выше количество порций 8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите на канал снова, котятки.